Приветствую уважаемых гостей и подписчиков нашего канала. Перед просмотром не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Журналист Лурье указал на возможную связь Золотой судьи Хохалевой с вором в законе. Бывшая судья Краснодарского краевого суда Елена Хохалева, названная в прессе Золотой судьей, была замечена в связях с вором в законе Пицо Ривазом Бухникашвили. Об этом РЕН-ТВ заявил журналист Олег Лурье. Он напомнил про появившуюся ранее в СМИ фотографию, на которой похожая на судью женщина сидит рядом с криминальным авторитетом. Также, рассказал он, Бухникашвили во время опроса в колонии заявил, что проживал у Хохалевых, и назвал некий адрес, по которому не зарегистрировано жилых строений. Но сам факт, что он упомянул фамилию Хохалевой, отметил Лурье. Пицо являлся коронованным вором в законе с 1979 года. За годы своей криминальной карьеры неоднократно совершал побеги из мест заключения. Он умер 6 сентября 2018 года в Турции от онкологического заболевания. Ранее сообщалось, что Хахалева улетела из России в Ереван 7 декабря. Данные о ее возможном местонахождении раскрыла ФСБ на заседании высшей квалификационной коллегии судей ФКК которая 15 декабря рассматривала вопрос о даче согласия на привлечение Хохалевой к уголовной ответственности по части 4 статьи 159 мошенничества и части 2 статьи 292 «Служебный подлог УК РФ». Скандал с «Золотой судьей» разразился 15 июля 2017 года после того, как в сети появилось видео свадьбы ее дочери с сотрудником управления СКР по Краснодарскому краю. На праздничном мероприятии были звезды эстрады, в том числе Валерий Миладзе и Николай Басков. Праздник обошелся в 2 миллиона долларов. Затем в СМИ появилась информация, что судья Хохалева не училась в Тбилисском университете и не получала там диплом.